что день сегодня прожит зря Я пиво оттопью знак согласия с тобой Ты скажешь, что жизнь надоела, что жизнь тоска Я вновь отхлебну пивка, я знаю, ты прав Посмотри на дверь, когда раздастся звонок И феи ночных развлечений завалят к нам в дом Запах дешевых духов, полумраки хмельном Спросят сегодняшний вечер и долгую ночь Холодное пиво круг. Куски друзей, губы мало знакомых девиц И выйдя на кухню, кто-то встал у дверей Зовет меня, но я не хочу вставать Не хочу вставать Не хочу вставать Не хочу вставать Вот вечер подходит к концу, мы провожаем друзей, Ночью уже ждет и тепло, миловидных.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 Вставать